Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео хотелось бы поговорить о конфигурациях в сборках. А если точнее, то о конфигурациях в подвижных механизмах. В качестве примера я взял механизм позиционирования деталей для станка ЧПУ. Данная сборка немного недоделана и в этом видео попытаемся ее довести до ума и создать несколько конфигураций, которые не конфликтуют между собой. Изменять линейные размеры деталей я не буду, а сделаю несколько конфигураций различных положений привода по оси X. Давайте начнем с дерева построения. Для начала удалим все сопряжения и перенесем зафиксированный компонент. Это привод по оси Y перед исходной точкой. Остальные два компонента у нас свободно плавающие. Теперь давайте сопряжем их вместе с приводом по оси Х с зафиксированным компонентом в минимальном положении, то есть в самом нулевом. Для этого при помощи команды сопряжения совпадения выбираем две грани и теперь для того чтобы ровно установить эту каретку относительно конструкционного профиля я выберу сопряжение ширина. Сначала выделю две грани на первой детали и две грани на второй детали. Теперь у нас эта каретка стоит точно по центру конструкционного профиля. И теперь необходимо ограничить ее движение вперед-назад. То есть сейчас она здесь двигается свободно. Я сопрягу эту грань и сопрягу торец направляющий. То есть это будет первое минимальное положение каретки по оси y для того чтобы не перепутать конфигурации конфигурацию по умолчанию я переменую в минимальную будут э, три созданы три конфигурации минимальная средняя mid и максимальная max теперь возьмемся за привод по оси y его необходимо по оси x его необходимо также запрячь с кареткой Для удобства можно использовать инструмент «Изолировать». Я выберу вот эту деталь и, точнее, выберу э, целый узел сборки и выберу деталь конструкционного профиля. И теперь точно так же при помощи Сопряжение ширина, сопрягу конструкционный профиль с кареткой. Так же как и в предыдущем случае у нас э, подсборка по оси Х, привод по оси Х до конца не зафиксирована. Поэтому здесь сопрягу торец этой детали и торец направляющий. То есть вот у нас будет первое минимальное положение двух приводов по отношению друг к другу. Теперь я перехожу на вкладку «Конфигурация» и создаю еще одну конфигурацию, пусть она будет средняя, «Мид». Теперь мне необходимо подвинуть каретку по центру относительно конструкционного профиля привода по оси «Y». Для этого я захожу в эту каретку, э, захожу в узел сборки. И здесь мне необходимо погасить вот это сопряжение. И добавить новое сопряжение. Также пусть будет это сопряжение ширина. При выборе э, какой-то плоскости симметрии или грани симметрии можно использовать э, сопряжение симметричность. Но Я в, выберу... По тому же алгоритму, что я делал до этого. Итак, каретка стала ровно по центру э, направляющей. Выхожу из инструмента условия сопряжения. И точно так же мне необходимо сделать и вместе с... Э, приводом по оси Х. Гашу одно из сопряжений. Также при помощи сопряжения ширина ставлю привод по центру относительно каретки. Вот это у нас будет среднее положение. Теперь для того чтобы Посмотреть, правильно ли у нас отображается предыдущая конфигурация. Я зайду в нее. И здесь я погашу вновь созданные сопряжения, которые к этой конфигурации не должны относиться. Давайте здесь я напишу первое, чтобы он нас в списке стоял. Первое, минимальное. Здесь будет второе, среднее значение. Вот у нас первое, минимальное. Здесь никаких ошибок в дереве нету. Переходим к второй конфигурации. Смотрим, здесь также никаких ошибок нету И все компоненты у нас определены. Теперь точно так же необходимо сделать еще одну конфигурацию. Это будет максимальное положение. Третье тире макс. Также начинаем с каретки. Гасим вот эту ширину. Она нам уже больше не нужна. И ставим сопряжение совпадения. Точно так же переходим к приводу по оси X, Гасим вот эту ширину. И ставим сопряжение совпадения здесь. Переходим на предыдущее и гасим те сопряжения, которые мы только что добавили. Они в этой конфигурации не нужны. И теперь переходим на... Минимальное положение. Ну вот у нас в сборке э, получилось три конфигурации. И каждая конфигурация имеет э, правильное сопряжение. Ошибок и предупреждений в дереве нет. Никакие компоненты между собой не конфликтуют, никакие сопряжения. Также не конфликтует. И с помощью вот такого нехитрого метода можно понять, пересекается ли механизм сборки изделия с каким-то другими механизмом или деталями. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, если что непонятно. Или что-то, если узнали новое. Всегда приятно это читать. До новых встреч!